Всем большой привет! Сегодня будем делать домашнюю тушенку по самому простому рецепту. Нам не понадобится ни автоклав, ни духовка. Первым делом режем мясо крупными кусками. У меня здесь 4 килограмма свинины. Затем растапливаем в подходящей кастрюле 70-80 граммов свиного жира, чтобы полностью покрылось дно. Перекладываем туда подготовленное мясо, добавляем столовую ложку соли, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и выдерживаем на сильном огне примерно полчаса. Мясо должно хорошо прогреться и пустить сок. Время от времени его перемешиваем. Когда все кусочки мяса поменяют цвет, а жидкости станет достаточно, убавляем огонь до минимального и тушим содержимое кастрюли 2,5-3 часа. Периодически мясо перемешиваем. Ближе к окончанию готовки стерилизуем банки и крышки. Когда мясо начнет легко разделяться на волокна, раскладываем его по банкам. На этом этапе тушенку можно досолить на свой вкус и прокипятить еще 2-3 минуты. Не снимая мясо с огня, раскладываем его по сухим горячим банкам вместе с жидкостью. При этом максимально уплотняем. Сверху наливаем слой растопленного свиного жира. Мясо должно быть полностью покрыто жидкостью. Дальше накрываем банку крышкой, закатываем, даем полностью остыть и убираем на хранение в холодильник. Вот и все. Вкусная домашняя тушенка готова. Метод очень простой и надежный. Перловка получается вкусной и может храниться длительное время. Сначала делаем зажарку. Растапливаем в сковороде 80 граммов свиного жира. Высыпаем туда 150 граммов порезанного кубиками лука. Обжариваем пару минут. Добавляем 180 граммов натертой на крупной терке моркови. И продолжаем жарить еще 2-3 минуты. До изменения цвета морковки. Дальше нарезаем средними кубиками 1 килограмм 200 граммов свинины или любого другого мяса. Помещаем его в миску и высыпаем туда предварительно замоченную не меньше чем на 3 часа перловку. Вес крупы в сухом виде 600 граммов. Затем добавляем зажарку, 3 чайных ложки соли, 1 чайную ложку молотого черного перца и хорошо перемешиваем. Теперь берем чистые банки и наполняем их полученной массой. При этом слегка уплотняем, чтобы не было пустот. До края банки должно оставаться свободное пространство, примерно 3-4 сантиметра. Из указанного количества продуктов получается 7 поллитровых баночек. Дальше заливаем кашу обычно питьевой водой и протыкаем ее в нескольких местах, чтобы жидкость достигла самого дна. По итогу уровень воды должен доходить до горлышка банки. Теперь накрываем банки крышками и плотно закатываем. Затем устанавливаем банки в застеленную полотенцем кастрюлю и полностью заливаем их холодной водой. Вода должна покрыть банки так, чтобы ее уровень был выше крышек не меньше, чем на 1 см. Ставим кастрюлю с банками на плиту и доводим на умеренном огне под закрытой крышкой до кипения. Как только вода закипит, убавляем огонь до минимального и стерилизуем тушенку 3,5-4 часа. Следим за тем, чтобы банки были все время покрыты водой, не меньше, чем на 1 сантиметр. При необходимости подливаем кипяток. По истечении указанного времени огонь выключаем и оставляем банки в воде до полного остывания. Затем достаем их, вытираем и отправляем на хранение в холодный погреб или холодильник. Вот и все. Вкуснейшая домашняя тушенка с перловкой готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.